The girls, the ну что ж, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что нам написали разработчики 11 числа. Поговорим о боссе Гаутеле, которых нам анонсировали. 12 числа у нас появилась подробная информация, более вернее подробная, чем у нас была предоставлена 11 числа. Мы сейчас находимся на официальном форуме Netmarble. Видим сейчас две вот этих записи, все они на английском, переходим поэтому нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании, и смотрим, что у нас здесь. Заметки от разработчиков 11 числа, которые к нам пришли. Здесь у нас ссылка на пост в новостях игры, которые, то есть на официальный форум их. Первое, что мы здесь видим, это их вступление. Здесь самое важное это то, что они подготовили для нас костюмы праздничные, аксессуары таверны, ну и так далее. В общем, они очень еще раз напоминают, что сожалеют о доставленных нам неудобствах в предыдущих обновлениях. И вот здесь вот они нам написали, что они очень рады тому, что мы им помогаем, ну и просят и в дальнейших моментах им помогать. Что у нас дальше? Мы видим здесь. Глава 10 предстоящая невероятная история. У нас 10 главу они анонсируют, что в скором времени будет битва против 10 заповедей будет. И Безельский в принципе, бойцовский фестиваль будет по 2 человека. В принципе, неплохо выглядит. Ждем, ждем десятую главу. Что мы здесь можем еще видеть? Помимо оригинального сюжета, они готовят нам еще какую-то грандиозную историю. Скорее всего, это они имеют в виду коллаборацию. Так как они не зря сказали наверняка, что здесь у нас есть информация о, о моем перерождении слизь, что у нас был коллаборация, и что они надеются, что нам понравился. Этот коллаб. На японской локализации есть информация о том, что будет атака титанов на их локализации, а что у нас будет на глобальной локализации, пока еще неизвестно. Также анонсировали, что у нас будет финальный га босс Гаутер. Мы сражались с финальным боссом Кингом до этого, и, в принципе, все то же самое. 74 эпизод, 6, глава 6.5, 6.5. Нас ждет также синяя лилия, вдохновитель. И мы ее сможем получить за степ ап баннер. Это круто. Вот так выглядит у нас у Босс Гаутер, и также его внешка выглядит у нас для нашего Гаутера. Также добавят о скором времени, когда еще неизвестно обратные уровни, возможно даже в этом обновлении добавят. Это битва от лица наших противников, то есть Твига, Аллене, каких-то еще персонажей, которых мы встречали. Также от союзников лица, союзников мы будем встречать их и от их лица, так сказать, проходить все это. В общем, выглядит это довольно прикольно, обратите внимание, что это будет доступно после эпизода 143. Что мы здесь видим? На превьюшке вот здесь вот мы видим билетики часть 2. Это определенные билетики, которые будут уже давать нам шанс выпадения каких-то более новых персонажей. Посмотрим, что у нас да как будет. Эти балетики еще обновляться будут в будущем, так что ожидаем и надеемся. Мы видим здесь сейчас Далмари, первый город нас, ну и Леонос. На японской локализации, я не помню, как это переводится, на английской Ваня написано, ну а как у нас на русской, я и подавно уже не помню, давненько проходил. Вот так вот у нас выглядят, в принципе, наши... Битвы, Алиони Твига, первая битва, дальше Гилсандер и Глямор, вторая битва, Гилсандер, Алиони Твига, третья битва. Здесь мы будем получать дополнительные еще кристаллики, как вы могли заметить. Также вот эту вот битву называют еще созвездиями. Так что в скором времени у нас будет реверс созвездия. В принципе, с их информация от 11 числа, можно сказать, закончили. Переходим теперь к боссу гаутеру, к, к превьюшке босса гаутера. Что мы здесь видим? Ну, естественно, мы видим здесь видеоролик о том, что да как. Также мы должны заметить, что информация здесь может меняться перед, об... перед обновлением. Нас это специально предупредили об этом, то есть какая-то информация может быть изменена. Финальный босс гаутер, что у нас в базовых сведениях? Он красного атрибута и слаб к синему атрибуту. Логично. Он не восприимчив к всем дебафам, то есть вот его задебафать вообще никак не получится, не оглушить, не ни застанет, ничего вообще, не ни заморозить. Сложностью у нас, как всегда, Hard, Extreme, Hell, то есть хард это сложное, Extreme это Extreme, ну и Hell это адское. 100, 130, 150 БК желательно соответственно. Важные детали. Наносит в три раза больше урона по зеленому атрибуту и демонам. То есть здесь у нас будут большие проблемы с использованием персонажей, которые сейчас, в данный момент, актуальны прям топчик-топчиками являются. Поэтому э, в будущем мы будем использовать каких-то других персонажей. Обязательно мы будем использовать, естественно, синюю лилию здесь. Почему? Потому что она в будущем... Вы узнаете почему, ну она топовая Сразу говорю, она здесь топовая а, Также у нас а, фазы 2 Здесь финальный босс Гаутер вешает молчанку против карт атаки И также его атака повышается от количества убитых союзников а, Но ну, в принципе, надо его как-то убивать быстрее, чем мы убиваем десятками толпами просто его соратников Иначе мы просто не выживем от его атака Атаки у него прям очень сильные также фаза 2, финальный босс Гаутер полностью излечит всех своих союзников, включая себя самого, если он или кто-то из них не получит урона. То есть один из них не получит урона, все, он отхиливает полностью всех. Поэтому, есть заметочка такая, используем AOE синего атрибута персонажей и тех, кто снимает дебафы с вас плюс хилит. То есть берем синюю лилию и уже неплохо. Что мы здесь еще видим? У финального босса Гаутера есть защитники, которые будут заставлять вас бить именно их, а не с всех наших противников. Поэтому вам нужно использовать персонажей с отменой стоек, плюс АОЕ магеров, как мы уже поговорили об этом чуть раньше. Вот так выглядит у нас внешка босса Гаутера, видели мы буквально недавно в заметках от разработчиков. Вот такие вот у нас награды нас ожидают. В принципе, неплохие награды, разбираться с ними мы не будем, они такие же, точно такие же, как и на прошлом Кинге были, в финальном боссе. Награды за топы. В принципе, то же самое, что у нас и было до этого на финальном боссе Кинге. Естественно, вам нужно знать и запомнить, что если вы, к примеру, на первом месте вы получаете все награды, если вы на втором вы получаете все награды, которые после второго места, если вы в топ-50, вы получаете награды с 70% и 100%, то есть вот. Этот вот кусочек вы получите однозначно, если вы в топ-50 находитесь. Ну что ж, вот такой вот у нас видосик получился. Пишите в комментариях, что вы думаете о данных обновлениях, что нас ожидает. Ну а с вами я прощаюсь, до новых встреч, пока!